Всем привет! У микрофона Артем и Apple Finder вещает! Сегодня поговорим об iOS 11.2 Beta 2, которая стала доступна не только для владельцев элитного iPhone H, но и для владельцев нищебродских iPhone 8, iPhone 7, 6s и так далее. В конце ролика вас будет ждать что-то вроде интерактива, поэтому готовьте свои девайсы к обновлению и устраивайтесь поудобнее. Специально для истинных и, я бы даже сказал, элитных подписчиков канала Apple Finder был создан лайв канал, на котором в будущем будет много всего интересного! Подписывайся! Ссылка в описании! Во второй бете iOS 11.2 изменили ровным счетом ничего, нововведения носят косметический характер. Во-первых, изменили ползунок регулировки громкости в плеере на экране блокировки в центре управления при прослушивании музыки, он стал заметно меньше в сравнении с прошлой беткой. Во-вторых, при случайной активации записи экрана функцию можно отключить сразу, не дожидаясь, пока устройство начнет съемку. Также было Убрано диалоговое окно из конечной записи, где можно было остановить действие устройства. В-третьих, вернули стабильную работу уведомлений, даже при активированной функции не беспокоить. В четвертых, большинство девайсов работают гораздо быстрее и лучше в сравнении с прошлой бетой, что является бонусом в карму разработчиков из Купертина. Но Сберыч так и не работает. Вот, вот честно вам скажу, эх, даже злости не хватает. Касаемо автономности, все стало куда лучше в сравнении с iOS 11 2 Beta 1, но не намного. Касаемо интерактива, специально для iPhone H были сделаны эксклюзивные обои, которые доступны только на данном аппарате с установкой iOS 11 2 Beta. И давайте сделаем так, если данный видосян набирает 250 пальцев вверх, то я сделаю ролик, где расскажу как поставить качественные, такие же живые, что немало Важно обои, которые также будут двигаться красиво на вашем iPhone. Ну круто же? По-моему, да. Не забывайте оценивать данное видео, а также делиться им со своими друзьями в социальных сетях. И до скорого. Пока!